Сомневаюсь. В середине помещения не нужно. Вне помещения, пожалуйста. Если вне помещения это привлекает, если в середине смывает, поэтому не нужно этого делать. Также в случае, если у вас водопадик, то его действие можно воздействовать на окружающее пространство, можно полностью убрать. Для этого необходимо сделать небольшую загородочку небольшая огородочка такая которая вот бассейн заканчивается и огородочка вокруг бассейна. не знаю как загородочка как правильно говорить ограждение вот